Ты <связать> да на баскапе где был Раунд, начну, Пока полмедови билдал Бомжару Я сидел Я ради команды сидел Что тхань, ты делаешь? Я не знаю чему это делаю